В рамках Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» около 20 участников защищали свой проект на очном этапе перед экспертами. В Министерстве образования и науки Республики Татарстан собрались только лучшие представители по тематической площадке «Территория инноваций этого года». Судя по заочному этапу, есть очень интересные проекты, есть проекты, которые предлагают нетрадиционный подход, нетрадиционный взгляд для решения очень конкретных научных проблем, технических проблем, которые актуальны для нашей республики сегодня. Площадка «Территория инноваций» предполагает участие авторов технологических инновационных проектов, научно-технических разработок, прокладной и теоретической научно исследовательской деятельности. Так студентка КФУ Александр Мутыгулина представила экспертам и другим участникам Форума, проект о технологии повышения чувствительности опухоли к лекарствам у анкобольных. пациентов при монотерапии, когда используется только одна химия, терапевтический препарат, один, он не действует просто. Нужно как-то решать эту проблему. Ищем именно те препараты, которые еще не выявили противоопухолевого эффекта. Их нет просто в продаже, их нет в реестре противоопухолевых препаратов. Они только имеют потенциал к тому, что их можно использовать. По результатам седьмого Республиканского молодежного форума наш Татарстан будут отобраны лучшие проекты и молодежные программы для дальнейшей поддержки и сопровождения со стороны правительства Республики Татарстан коммерческих партнеров, инвесторов и организаторов форума. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.